Давайте будем с вами откровенны. Одним из самых популярных источников для прослушивания музыки не только в интернете, но и непосредственно в офлайн на наших iPhone является социальная сеть ВКонтакте. До определенного временного периода музыку на данной платформе можно было слушать без каких-либо ограничений. Однако, как гласит одна древнегреческая мудрость, все течет, все изменяется. ВКонтакте не является исключением. Вот у нас сложилось так испокон веков на Руси, что не любят у нас различные платные приложения, даже если их стоимость 29 рублей, или определенный вид подписок на приложение. Но вот создается прям внутри что как будто вот, вот жаба прям душа. Именно поэтому в этом видео я расскажу о том, как вы можете загружать и слушать музыку на вашем iPhone в офлайн, благодаря прекрасному приложению, которое продолжает стабильно функционировать на всех iPhone, даже с iOS 15 на борту. Но перед началом ролика давайте выполним небольшое условие. Я показываю программу, при помощи которой мы будем слушать музыку в офлайн на нашем iPhone с iOS 15 на борту. Вы устанавливаете то же самое приложение, пробуйте его, загружайте треки с ВКонтакте на ваш телефон и если у вас все работает, то вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь на канал, ну а если нет, то как говорится на нет и сюда нет. Рекомендую взять в руки свой iPhone для того, чтобы подготовиться к установке, а также заварить чае, кофеек или любой другой горячий напиток. Устраивайтесь поудобнее, ведь вы настроились на волну канала Apple Finder, а я его ведущий Артём. Поехали! Не сказать, чтобы приложение, о котором я буду рассказывать прямо действительно новое, однако оно настолько стабильное, что на фоне всех остальных подобных программ оно держится максимально долго. Все, что необходимо сделать для того, чтобы загружать музыку из социальной сети ВКонтакте на наши iPhone и впоследствии прослушивать различные треки в офлайн, это перейти в App Store, далее зайти во вкладку поиска и в строке вбить название соответствующего приложения. Собака. Затем тапаем на опцию загрузить, после чего дожидаемся окончания установки приложения на наш смартфон. Теперь остается дело за малым. Переходим в приложение, после чего перед нами появляется максимально простой и понятный, Интерфейс. В нижнем статус баре мы имеем четыре вкладки: это медиа, поиск загрузки и опция еще своего рода внутренние настройки программы. На данный момент нас будет интересовать вкладка Поиск, где уже в заранее заготовленных закладках выбираем социальную сеть ВКонтакте. Далее нам необходимо выполнить авторизацию на сайте при помощи нашего логина и пароля, после чего перейти во вкладку Музыка в нашем профиле. И наконец, финишная прямая. Для загрузки треков и впоследствии прослушивания их в офлайн, то есть без интернета, все, что необходимо сделать, это нажать на соответствующую иконку, находящуюся справа непосредственно от названия композиции. Удобно, что помимо своих аудиозаписей, загрузка также доступна непосредственно через глобальный поиск во всей социальной сети. Абсолютно все загруженные треки будут находиться в двух соответствующих разделах. Либо в загрузках, либо в медиатеке. Кстати, именно в последнем разделе медиа можно создавать собственные плейлисты. В загрузках такой же опции не предусмотрено. Приятно, что помимо интуитивного и понятного интерфейса, приложение присутствует ряд полезных дополнительных опций. Например, как возможность активировать темную тему, встроенный ad-блок, а также возможность изменить скорость воспроизведения трека и настроить таймер сна. Единственным слабым местом данного приложения является обилие рекламы. Однако она появляется не так, часто, поэтому на повседневном использовании может сказаться негативно, но не так критично, если, если вы хотите без каких-либо преград и препятствий в лице платных подписок загружать музыку на свой iPhone в офлайн. Надеюсь, что данное видео было для вас максимально полезным и интересным, если это так, то не забывайте про условия нашего договора, которые мы обсуждали с вами в начале данного ролика, также не забывайте делиться этим роликом со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы, в том числе ВКонтакте, Twitter, Инстаграм, где угодно. Меня зовут Артём, а вы находились на волне канала Apple Finder. Оставайтесь с нами для того, чтобы не пропустить еще больше полезных интересных видео на нашем канале. До встречи в следующих выпусках. Пока!